Dark, yeah. Всем привет, ребятки! С вами Реддл и Кейзес. Всем привет! И сегодня мы будем играть на лаунч. Revive World Sky Warsiк. В общем-то, будем мы выполнять крутую ачивку, которую придумал Антон. Ну а вам я могу пожелать. Приятного просмотра и погнали, кролик. Ребятки, ну что ж, погнали первую карточку нашего Sky War. В общем-то, вот эту вот Антон ачивку написал, которую сейчас вы у себя видите на экранах. В принципе, неплохая ачивка такая, хочу сказать. Ой-ой-ой, mm -hmm. надо, короче, сейчас попробовать зацепить. Но да, я, в принципе, снайпер, у меня даже не долетели яйца. Отлично. Впрочем, ничего нового. Надо следить вообще с каждой стороны. Блин, надо расчистить наш остров, чтобы выполнить эту очистку. Да, бы... расчищаем остров. Нет, блин, давай вот так вот как-то вот, вот это надо. Разровнять нет. надо его, в общем. Нет, тут, тут напротив нас соседи Ау, подожгли, вау. короче, дерево, и у них, в общем, там горит остров. Нормально. Да, нормально, в принципе. Так, ну я начинаю. Ой-ой-ой, мы... меня фигарят! Надо быть поосторожней. Давай. Ой, смотри, к нам подчан строится. Слушай, я даже знаю, что мы сейчас будем делать. Оп-оп-оп, да. два яйца прилетели в тебя. О, он поджегся, кстати. Слушай, а можно построиться к нему? Ладно, не буду строиться. Наоборот, лучше с гаражей. ты загоражает. вообще строишь нам дом хотя бы какой-то? Я пытаюсь что-то сделать, похожее на дом. Но как бы вообще не архитектор. Ну, ты видишь, я хотя бы что-то похожее Ну, сделаю? я, короче, кам... из камня его делаю. Ну, ты хотя Собьем. бы главное нам будет постро... просто... Просто, я не знаю. Сейчас будет просто, знаешь, набор. Просто просто... Ты, ты готов? Доставай свой меч. Он сейчас будет прыгать. Это... Я не знаю, что он хочет от нас, но... Явно что-то что непонятное. Да-да-да-да, конечно. Ага, ага. Это озвучка да. от Антона? А, что? у нас горит, да. Ой, Серьезно, я горит. прыгнул сейчас в эту, в лаву, или что? Давай, попытайся его слить. Попытался. Смотри-ка, все, мы его скинули? А, нет. Давай фигаримо, короче. Я не знаю, возможно, он нам Тим показывал, но мы, в общем-то, такие вот да. бешеные. Э, нет, ты успел подобрать я вещи? В а, я как да, лошара, да. короче, в начале PvP просто упал в лаву. Я не знаю, возможно, он на Тим писал, и, ребят, раньше мы его слили, но как бы мы сейчас выполняем очив. Кстати, а можно на остров соседа перебраться, я не знаю, или не надо? Ну, блин, у нас ачивка сейчас не. Ладно, все. Сосед... Кстати, вот такие красивые кирпичи, ребят, серьезно. Вот посмотрите. Еще с шейдерами. В общем-то, да, я играю с шейдерами. Просто ультра-шейдеры, с моушен блюром еще. Это вообще просто... классно, приятно для глаз. Слушай, но я... Я, убрал лаву. я начинаю крышу строить. Давай. Давай. Я сейчас копану лишнего, что у нас тут есть. В принципе, реально неп... неплохая чипка такая. Да, да блин, Чтобы ну, по разнообразности весело хотя бы было, да. Так, а давай, а у тупо... тебя там блоки есть. Ну, блин, совсем чуть-чуть. О, чтобы вот дуб, я дупо. нашел. Так, ты ты реально хочешь, что это сделал? Все. Небо дерево сейчас. Суперски. Понимаешь, а что когда начнется не... дед-матч, как бы нам... наш дом он не перенесется с нами. Не, ну дед-матч через 10 минут, что мы выживем пока. Слушай, я думаю, нам надо как-то выход наверх сделать, типа, что. Нет, нам нужна дверь. Мы забыли про дверь. Давай лестницу сделаем. Забей. Мы по хардкору мы будем делать каменную лестницу. Так, смотри, наши соседи тоже сейчас к спавну построились. Я не знаю, надеюсь, они все друг друга переубивают, и мы выиграем. Внутри у нас все хорошо, на самом деле. Тут а, красиво. У нас дырень поменьше? в доме хорошо. Я <laughs> это специально это, сделал. Да. Что? Нет, я дырень не делал в доме. А, кстати, неплохая такая дырень. <laughs> Из нее можно дырень, сделать да? похоручить. О, офигеть, так это вообще суперская дырень. Это моя дырень. Твоя такая, не Пять выживших, слушай. Мы вдвоем. Тима еще одна. И еще кто-то соло. Ну, а типа, сундуки типа. перезаполнены, типа. Давай, рефил сундук. Алмазный меч. А Где наши можешь? сундуки? Да блин, да дай мне алмазный меч. О, на. У вот, на. Тебя, на. На. На. На. О, отличника. Ты, кстати, полностью в алмазке. И мы, в принципе, у нас неплохие есть вещи. Я надеюсь, мы выиграем. Так, надо быстрее успеть. Блин, у тебя есть дерево? У меня, да, есть. Верстак, делай быстро. А, у меня краска, верстак. кстати, четыре дерева. Ну быстро сделай верстак. И сейчас не, его сейчас выкину его, слушай. Сейчас дом его поставил. Нет, я вот так его наверх поставил. Ты чё? Наверху это неправильно. Мы дом строим, а не какой-то, блин. Ты посмотри, наш дом идеален, а ты его портишь. Ну, блин. Реально, кстати, наш дом идеален, но в нем не хватает освещения. И, и огонь реально красивый. Вот блин, у меня вылазят всякие уведомления ой, от Скайпа, Ой, у нас у нас блоки горят. Ну, туши и все. Ты же заварил это. Пошли в бой. Ой, там уже динамит. Ой, ой, ой, что происходит? Что за шахиды, блин? Шахиды. Отливаются. Попытай... Я скину одного, Антон! Отлично. Красавица, я иду на второго. Где второй? Бью, бью, Вон, бью! я вас вижу. Давай, покоться его. Даже если ты умрешь, мы выиграем. Да, Отбегай, давай, давай. отбегай, я тебя прикрываю. Да! Да, давай. Все, ну, да, я отлично! Я, я его скину? Да! Все, Найс. ребятки, в общем-то мы выполнили крутецкую чипку. Так, ребятки, ну что ж, погнали в вторую каточку. Ух, нифига! Стоп, стоп, стоп. В общем-то он будет без всяких челленджов, просто обычный такой раунд. Да, потому что первый у нас Конечно. уже был с Так, смотрите, до очень, очень близко, и поэтому давай строиться. Слушай, ты где? Пойдем со мной. Подожди, я хай Бирхар. Быстрее, Ой. пожалуйста, ко мне иди. А подожди, у меня нет нифига оружия, поэтому я должен заняться с кем, чтобы добывать оружие. О, удочка! Как ты пропустил удочку? Ты че такой? Это... это не ты! Господи, с... это не ты! Скину, скину. А, всё, Цигалол, я убил. Чё, чё то, -то оружие знаешь? Все, давай пвп с ними. пойдем? Пошли. Только у меня нет нормального оружия, по-моему. Да, Прикрывай я... меня, слушай, ты где? Блин, я оружие себе беру. Ну ты где, Алёша? Прикрывай ты меня. У меня всё, я скинул. Где, где второй-то? Я не знаю, он убежал А, я скину а, одного это... и ты скину одного А, я двух смысле... скину, офигеть А в смысле, я же удочкой Пойдем, смотри. пойдем Ты да куда ты на остров побежал, Алеша? У меня оружия нету даже У тебя есть оружие нормальное? В смысле, ты без оружия дрался? Золотой, золотой меч, который уже наполовину сломан На остроту один Где вообще патчан который был нас спарвне? Кого это били? А, вон он, вон он засел О, я его убил, Супер. А я второго бью, я второго убью. Херабрин! Херабрин в Майнкрафте, шо? Херабрин нападает на нас, ребят. Отлично! Победа! Да! Суперски. Отлично! Что ж, ребят, с вами были Raidle и серии Сегодня мы были вот такую вот офигенную ачивку. И потом сыграли еще эпичный раунд. Если вы хотите больше ачивок, то ставьте лайки и пишите мне и сами в комментариях новые ачивки. На этом мы окончим. Всем за просмотр. Всем удачи, всем пока! Всем пока, ребятки!